Всем привет! Сегодня э, очень интересный формат видео. Мы внутри здания ЖК Соха сюда нас позвали специально, чтобы изнутри рассказать и показать о том, как выглядит этот продукт. Инициатор этой идеи был Паша, как всегда неугомонный, поэтому мы вместе с ним естественно здесь. И сегодня нас встречает Александр. Вот Александр, давайте в кадр уже. Да, это собственно тот человек, который нас позвал, не побоялся, не испугался, не сбежал в кусты, как это делают некоторые, да, Паша? Мы знаем. Я бы сказал, Александр на самом деле инициировал эту встречу, то есть он сказал вы, ребят, хотите, приходите, смотрите дом. Мое личное мнение. Я считаю, что так себя должен вести каждый застройщик, отвечать за свои слова, отвечать на вопросы. Пускай даже они будут самыми острыми, неожиданными и, может быть, где-то неприятными, но только так мы сможем честно рассказать о том, какой это продукт, какое это здание, ничего не утаивая. Короче говоря, меньше слов, больше дела. Поехали. Сейчас вы увидите самое настоящее интервью и, на самом деле, это большой экспромт. Соха, поехали. Ну что, друзья, мы э, в самом удобном месте жилого комплекса «Соха» сидим на диванчиках вместе с Павлом, с Александром и, и с руководителем, собственно, э, как правильно сказать? Управляющей компании. Управляющей компании, вот, да, со Светланой. А, Но ну, я думаю, мы сейчас дадим возможность самим представиться, про себя немножко рассказать, да, Паш? Пожалуйста. Этих замечательных людей. Александр, ну, о себе пару слов. Да, значит, меня зовут Александр Матафаев, я руководитель коммерческой службы, застройщика непосредственно, идеолог и разработчик вот этого всего, сия краса, красоты, жилого дома Соха Сьютхаус. Поэтому, значит, почему этот объект такой, как это, с чем это связано, как мы это все придумали, как мы это все сделали, это вот основной виновник этого торжества, соответственно, поэтому вы по адресу. Да, ну я думаю, что мы позадаем эти вопросы с пристрастием. А Светлана, вы. Светлана Аношкина, директор управляющей компании "История", которая занимается обслуживанием данного комплекса. Мы отвечаем за взаимодействие с застройщиком, так скажем, обеспечиваем такую бесшовную связь клиента от покупки продукта до уже использования его. Ну, соответственно, обеспечиваем весь уровень комфорта и сервиса на данном объекте. В общем, друзья, если а вы сейчас, кстати, слышите на заднем плане дверь открыта, это вот их система работает приорити пастом. Короче, Короче, если она у вас сломается, вы знаете. Либо будут вопросы, какие пользуются. Телефончик внизу, да, напишем? Да, у нас есть фотография в виде того человека, который отвечает, собственно, за все за это и за чистоту в том числе. Я хочу, во-первых, сказать большое спасибо за то, что вы нас принимаете а не где-то там из кустов грязью закидываете, что вот вы там какие-то жалкие блогеры... С аккаунта своего домашнего. <laughs> да, э, это очень ценно для нас. Я думаю, что это будет очень ценно для наших зрителей. Ну, то есть мы в открытую вот так э, встречаемся. А, и за это огромное спасибо. Это очень ценно, правда. Э, наш, первый, наш первый вопрос с Пашей... Да главный. да, главный. Вот прямо он нас всех беспокоит до сих пор и до сих пор нет ответа. Почему плохо? Хорошо. Ну, давайте, во-первых, спасибо, что вы пришли к нам в гости. Значит, почему спасибо? Потому что в любом случае обратная адекватная связь. Да, она всегда полезна нам для будущего, для нашего роста, для понимания клиента. Я считаю это крайне существенным элементом, потому что адекватный здоровый мозг – это залог перспективного будущего успеха для компании. Поэтому мы всегда готовы к разумной критике, готовы слушать, общаться, на эту тему нас это держит немножечко в тонусе ну и плюс небольшой элемент личной самоиронии когда мы можем шуткой подойти да, и посмотреть на какие-то казалось бы нам серьезные вещи да это тоже такая вещь на самом деле полезная ну и всегда смягчает и так нашу непростую жизнь застройщика а, значит что касается почему соют houseус значит хочется пошутить да потому да вы знаете у нас на старте проекта была большая полемика в интернете такое интеллектуальное общество откликнулось на это название. И сказали, вот мы все страдаем каго-культом. Да, для понимания можете загуглить, что это такое. Это когда туземцы видят летающие самолеты и начинают ему как божеству молиться. Но ну, здесь речь идет о заимствовании иностранного слова «соха». Но так сложилось, что мы, в общем-то, реагируем на какие-то слова-символы, какие-то знаки, какие-то вещи, там, не знаю, слово iPhone, Да, у нас провоцирует определенные видеоряд эмоций и прочее. Но есть и не безосновательная причина, да, то есть если посмотреть этимологию возникновения слова «соха», да, то есть есть легендарный такой клуб ночной, да, но мы это двинем это в эту сторону. А есть, если не ошибаюсь, в Лондоне южные районы, да, называются. Район в Лондоне, да. Да, район. Богема. Да, район в Лондоне богема, совершенно верно. Но ну и э, все равно, то есть как ни крути, какие-то определенные слова или вещи формируют стереотипы в нашем сознании, но и мы не исключение, мы такие же жители города, такие же люди как и все остальные, несмотря на то, что мы застройщики, и мыслим примерно одинаково. Если говорить про наш замечательный компактный город Екатеринбург, то здесь важно понимать перспективу ее развития, локальную перспективу, стратегическую развития. и я точно знаю, что если мы говорим про южную часть города Екатеринбурга, некая такая да, сноска на южную часть да, с Лондоном, да, мы видим ту перспективу развития, которая ждет, да, это yeah. часть. Да, да, да. Ну, в частности, на, был один из видеороликов, на котором также я выступал и говорил о перспективах развития пространства Южного автовокзала. Uh -huh. То есть понятно. То есть я не знаю точно, какой там будет проект, но однозначно он будет, э, мягко говоря, не дешевый по целому ряду причин. Во-первых, перенос такого сооружения в другое место – это уже очень дорогая земля, помимо того, что еще нужно будет построить. Вы сейчас говорите про площадку автовокзала, которая да, будет да, застраиваться. Да говорю о том, что да, то есть каждый раз, когда преобразуются целые кварталы или районы города, они задают определенный тон перспективного развития и институционной привлекательности, качества жизни и прочее. прочее. Пример, пожалуйста, улица Радищева. Мы ну, всем известно, да. Если помнить, да, вспомнить этимологию, вообще развитие это улицы, когда там стояли деревяшки, и вообще улица там в народе называлась похоронная. Да, если помните, не знаю, кто-то может помнить такую историю. Вот, то есть улица была совершенно никому не интересна но однажды там появляется Тихвин, однажды там появляется Аквамарин и улица начинает жить совершенно другой жизнью да? Поэтому и потихонечку это ждет и другие части города Екатеринбурга и это уже происходит, да. мы видим поэтому стоит эту перспективу видеть и я считаю, что наш замечательный проект это такая первая маленькая приятная ласточка, пусть может быть не самая первая и не во всем, но все-таки существенно с точки зрения развития этой части города Екатеринбурга это раз и и второе, значит, второй момент. Каждый район, жители района заслуживают хорошие проекты. Вообще без разницы где-то находится, Знаете, просто есть такое стереотипное представление, что мы вот красиво строим только в центре города, а на периферии уже этого делать не надо. Но еще раз говорю, пожалуйста, возьмите Уралмаш. Там огромное количество патриотов района, которые не хотят приезжать. И в свое время мы там реализовали интересный проект «Жилой комплекс Астория», да, который тоже очень успешно у нас внедрился в рынок. да, был востребован. Мы считаем, что каждый... Житель района достоин того, чтобы в его районе появлялись красивые, замечательные дома. Люди на это хорошо реагируют совершенно, потому что многие привязаны к школам, к садикам, там, к, к работе, к прочим. К логистике, которая имеет существенное значение с точки зрения выбора района, в котором ты хочешь жить. Мы прекрасно знаем, какая инфраструктура здесь, и поэтому посчитали, что район достоин очень красивого, замечательного дома. Поэтому появился СОХ-сюдхаус. Если коротко, короче, да, то типа, аналогия с развитием промышленной территории, которая стала территорией богемы, и как бы южная часть, там, типа, южная... Мы хотели показать, ну, первое, то есть, да, все равно есть стереотипное представление, да, определенная реакция на какие-то слова, символы на слова. Мне кажется, у вас процентов 80 аудитории даже не понимают, что такое СОХ. Ну, то есть, я представляю Но, сегмент... Второе, это показать перспективу и просто, еще раз говорю, то есть, людей, желающих в этом районе жить хорошо, их очень много. То есть, для вас СОХа – это аналог, типа какой-то премиальной жизни ну такой не премиальная а достойный достойный комфортный мы, мы, мы не будем у нас вообще на самом деле в екатеринбурге говорить про жилье там лид-класс или там бизнес плюс его нет надо понимать мы можем назвать как угодно эту историю да но что такое элитка это почти центр города это не выше 4-5, там но ну, может быть семи этажей максимум это максимум mm -hmm. зелени это парк это вода это инфраструктура это бутики это магазина у нас таких вот нет в городе да понятно ну я от вас не отстану, Александр. Мы же без галстуков, это неофициальная встреча, поэтому и вы нас позвали, так сказать, чтобы мы вас так со всех сторон там покусали. Сухо вообще-то идет от Древнего Рима, там было 13 районов, насколько я помню. Значит, три района, там 10, по-моему, жилых и три или четыре нежилых. Один из них назывался Соха. Это был район всяческих развлечений. И чаще не потребных, конечно же. То есть хочешь девочку, хочешь мальчика, там, хочешь выпить, хочешь наркотиков. То есть оттуда это идет, как бы район Соха назывался. Ну потом, значит, это Англия, там, да? Вот у них, может быть, еще где-то было в других городах тоже такие районы есть. Подразумевается, что там идет тусич, тусич постоянный. То есть это то место, где развлекается молодежь, ну и не молодежь тоже. Вообще в принципе люди, которые хотят развлечений э, в жизни какого-то драйва, понимаете. А вы позиционируете свой жилой дом, жилой комплекс как семейный? где связь александр а что вас смущает в желании, кто-то хочет э, чего-то? То есть люди в границах своих квартир, пожалуйста, пусть живут, радуются жизни, размножаются, развлечения. живут, размножаются, хорошо. Конечно. Ну давайте так. Мы выскали слово. Да нет, это риторический вопрос. Можно, можно я добавлю. Да нет, я просто чтобы. Развлечения сейчас тоже изменяются, да. И наш комплекс, допустим, если посмотреть даже прилегающую территорию, да, у нас есть зона для взрослых, там, допустим, беседки или для мамочек. То есть есть развлечения сегодня тоже изменились. То есть это уже не... Это знаешь, уже не да, да, да, то много же... Вы... Нет, вы не поняли меня, нет, вы не поняли. То есть вот у, лично у меня, я понимаю, что у большинства может быть этого и не быть, то есть ну как бы каких-то ассоциаций со словом Соха, просто потому, что ну как бы э, они пока еще не прочитали там про эту историческую всю историю, да, да может и не надо. Давайте я вот просто, да, извините, что перебью, я просто все хочу сказать. Вот эта вот историческая, значит, вводная, она людям почти неинтересна. Вот я знаете, я вам скажу одно, по факту состоявшемуся, то, что вот мы назвали так проект отразили его то есть в концепции и прочее и я видел всех людей практически которые пришли ремонт ремонт меня преследует везде почти куда они придут там везде тарахте люди своими ножками своими средствами своим желанием проголосовали им это понравилось это значит что это работает поэтому а наша с вами вот это мы можем далеко в этот вопрос уйти мы значение очень многих слов с вами даже не понимаем поэтому принципиально, по сути, это некий образ, некое ощущение, которое люди хотят получить. Ну, то есть, то есть, маркетологи, маркетологи работают, поэтому мы хотели понять: то есть, в чем идея, просто красивое слово, все, вопросов нет. Идем дальше, и чтобы люди попадая в дом, подходя к нему, чувствовали себя комфортно. Знаете, очень важный такой момент. Да, вот мы уже с Павлом перед началом зацепились а то что застройщики на перспективу могут уйти от такой красоты, я имею в виду красивые холлы и прочее, прочее. Но это вот можно. Модное слово, да, но уже не модное, вау-эффект, да, который создается определенным образом. Вы знаете, когда человек хозяин своего дома, первое, у него перед домом всегда порядок, дом хорошо выглядит, и когда ты к нему в дом заходишь, у него все красиво, приятно, симпатично, человек, хозяин гордится, что нравится гостям, гостям нравится, что здесь все красиво и замечательно, и они хотят такой же дом. Поэтому вот вопрос вот этой эстетики красоты, он, на мой взгляд, никуда не денется. Если ты сам себя любишь, как хозяин да, собственного дома, ты будешь к этому относиться серьезно. Ну, тему обезжиренности продукта я предлагаю потом. Мы сейчас поговорим про жирный продукт, который здесь родился. Давай и, собственно говоря... Что? Да нет, у меня вопрос. Тут помимо звучного названия было много про технологичность. Да? То есть то, что нам когда-то обещали в индиционных башнях, насколько я понимаю, здесь попытались реализовать. Это Face ID. Я вас не распознала. Что? Чтобы а? сфотографироваться для распознавания полицейского. скажите Я уже скажите 34 вы меня запомните! Это всякие NTF или как метки, да, которые типа по телефону NFC метки, прошу прощения. Это у нас э, лифт, который запускается, типа ты заходишь, он уже спускается, вот вся вот эта какая-то интеллектуальная система. То есть вы реально все это реализовали? Или, ну то есть Мы же с Иваном снимали, когда мы видели эти ролики, промо, мы специально их зафиксировали. На сегодняшний день это работает? QR-код, который ты отправляешь э, там, этому самому доставщику мебели, чтобы он прошел в твой дом и так далее, это реализовано или это оказывается? на вот красивых картинках, как это часто бывает. Светлана, вам слово, наверное, да, правильно сказать. ну Давайте ну, я скажу. Покажем. Да, смотрите, мы как застройщики со своей стороны всю техническую начинку подготовили, проверили, адаптировали и я думаю, что уже дальше вот эксплуатация. Да, Светлана, она как раз уже пройдетесь, посмотрите принципиально, увидите насколько все это работает и зафиксировано. В данном случае все заявленные характеристики, Представлены у нас в официальных источниках информации они у нас на сегодняшний день введены в эксплуатацию и работают в штатном режиме ну, то, есть то что вы обещали по поводу доступа да вот это четырехкратная там ступенчатая какая-то там служба ну, вот, привет, вот эта безопасность занимают, да. она реализована да. на самом деле очень простая искать а у нас уже адаптация с телефоном человек может уже дать да, зайти вот я еще расскажу я как сам папа троих детей трех сыновей хочу сказать следующее то есть принципиально вопрос в современном мире да это вопрос был Безопасности. Я хочу чувствовать, чтобы я, когда я сплю ночью, ну в какой-то степени, сколько это возможно, да, в цивилизованном мире, там, в квартире, в доме, в городе, я чувствовал себя безопасно. Когда мои дети гуляют во дворе, я хочу понимать, что они под каким-то видимым контролем. И это очень удобно. Я могу быть в любой точке мира и со своего телефона зайти в приложение и посмотреть. Допустим, мне ребенок, пап, можно я во двор пойду погулять? Дойди, да иди, конечно. Я зашел и вижу ну, количество камер, позволяет наблюдать меня с разных Курсов. по необходимости я вижу где мои дети что они занимаются, чем они занимаются как они ведутся я могу дома поставить видеонаблюдение прочее сегодня технологии внедренные на сокосьют хаус одни все эти вещи позволяют я считаю что это один из принципиальных моментов помимо... то есть это, это, это начинка которую вы сделали но каждый там на квартиру в состоянии докупать то что считает нужным то есть условно там докупать камеры мы все необходимые довели до квартиры в квартире у нас стоит да получается домофон они выбирают они, да, они выбирают, какой они домофон хотят, то есть мы специально не стали устанавливать, по целому, ряд причин. Первое, люди делают свои ремонты индивидуальные, да, то есть практически все это с дизайн-проектами, практически без исключения. И в зависимости от этого люди уже сами определяют по опциям, какой они да, хотят корпус, с каким экраном и прочее, прочее. Мы считаем это правильно, оставили это право уже за собственниками жилья. Ну, то есть вся подготовка есть, камеры на улицах есть, везде, где необходимо есть, в лифте есть, в просто как к жильцу, то есть если он хочет видеть, ставит экранчик, и он с подключается. Как и видеть, да? Застройщик техническую а, возможность подготовили, и дальше уже жители, исходя из того, как как они хотят видеть эксплуатацию дома, в каком объеме, в каком размере, они уже сами определяют вот эти вот доп опции, что дополнительно им нужно, в каком объеме. То есть он может подключиться к камере во двор, которая смотрит. Я добавлю, то есть есть у каждого жителя в доме есть приложение, через которое мы общаемся с с любым собственником. Uh -huh. И в это приложение интегрированы часть камер, скажем так, общественного назначения. Да? То есть это uh -huh. те общественные зоны, которые каждый хотел бы иметь доступ. Как, например, детская площадка, калитки там и так далее. То есть вот их какое-то количество okay. на сегодняшний день внедрено. Okay. То есть в дальнейшем, если собственники захотят что-то добавить, убрать, заменить и так далее, то есть это уже будет дальше диалог. Техническая возможность дополнять это есть. Сразу неудобный вопрос. Всех интересует. А сколько. Это стоит. Ну, то есть, обслуживание с метра. Там тариф стандартный по городу 28, да, сейчас где-то около того. У вас сейчас общедомовые домовые расходы. Тариф составляет 67 рублей 0,6 копеек, по-моему, ну, то есть, помимо там это самого, помимо класса, здесь она понимает, что за это нужно платить. Безусловно, ну, ну, здесь и вот Смотрите, и Но это же 67, это там. Слушайте, это всегда в определенном образе болезненный вопрос. Вот да, сколько платить. Но знаете, вот, странно, есть такое выражение: хорошо, дешево не бывает. Вот мы понимаем, когда мы покупаем, выбираем автомобиль, не буду называть там конкретные там марки. Между вот этой конкретной да, И вот этой машиной да, Мы же понимаем, что и эксплуатацию В дальнейшем от автомобиля и сервис Он будет дороже, но мы понимаем, что мы платим Поэтому, когда вы выбираете Что-то комфортное и качественное Вы должны осознавать тот факт, что и это будет требовать соответствующей эксплуатации. Вот да, управляющая компания там уже со своей стороны там скажет этот момент, но это всегда болезненная точка для застройщика. То есть мы передаем качественный продукт. Люди только когда начинают им пользоваться, знакомиться, насколько он качественный, но требует соответствующей эксплуатации и обслуживания. Мы хотим, чтобы было чисто. Вы понимаете, вот сейчас, в такое время года, если не убирать каждый день да, в холле, например, или в в паркинге все грязь грязь на машина грязь везде но убирать каждый день паркинг а иногда и не по одному разу поверьте но за это нужно платить если ты хочешь чистоту в паркинге или я удивляюсь людям которые покупают элитку в ком там макаровском с береговой линии и потом говорят что у них там собираются поднять тариф 100 рублей с метр квадратного когда у тебя ремонтом 25 мультов стоит и ты говоришь про какие 25 я тебя умоляю ну, это я самую нижнюю грань взял это проблема сталкиваются все застройщики все управляющие компании без исключения то есть люди почему-то думают что вот эта вся красота она вот да. незыблемо должна стоять я я в нее изначально заплатила дальше как бы это 28 рублей Слушайте, но вопрос это наверное к застройщику и к продавцу квартир почему на старте об этом не говорят то есть для кого-то это является сюрпризом сейчас вот вы сказали что цена 67 это конкретно понятная сумма ну то есть для зрителей она Конкретно, понятно, я, я это имею в виду. То есть, вот, окей, класс. Ну, вы говорили, что не будет там 28, учитывая всю технологическую начинку. Во-первых, застройщик на старте да. он не может знать априори этой стоимости по целому ряду причин. То есть, если мы, то есть, ну коридор-то вы знаете. Не, ну некую расчетную стоимость. А смысл не заявлять в любом случае люди в момент времени, когда они уже определяются с управляющая компания, голосуют за тариф. Они все это видят, наблюдают и самостоятельно уже принимают решения для того, что это. Ну, это же не Можно посмотреть просто по формату объектов в городе, где как каким мы тоже делаем, смотрим, наблюдаем и возьмем, опять же, там, ну, там не знаю, Тихви, Дантаресс и прочие там, интересные объекты, качественные имеется в виду. Люди понимают, да, то есть, вот все у меня там друзья живут, говорят: да, то есть вот вообще бешеная коммуналка. Но они продолжают там жить и платят, они понимают, за что платят. Жаловаться не помеха, но осознание того, что это необходимо делать, оно никуда не денется. И мы все это прекрасно понимаем если мы берем аналогию с автомобилями я могу прозвонить там дилеров и сказать вот сколько там стоит у меня то базовое на вот такой марке и вот на такой более бизнесов. мне кажется что у вас как бы в принципе заявляя класс мы понимаем что понятие класса в екатеринбурге это вообще размытая история не только премиальный комфорт тоже все кто попала лезут в бизнес и так далее но в целом было бы здорово мне кажется чтобы человек человек покупает например там условно комфорт класс и он понимает что это уже коридор не 28-35 рублей а например 45-55 окей, okay. если ты покупаешь бизнес, значит ты понимаешь, что 70, а то пока получается действительно на стартах, я просто это знаю, да, транслирует одно в том же там, не знаю, Макаровском, потом по факту переходит в другое, но это же, ну вы правильно говорите, аналогов уже очень много, то есть вам, наверное, можно было предположить с вашей заявленной начинкой, что это будет стоить 60+. плюс. Есть ли смысл это транслировать, но мне кажется, вода домов в эксплуатации. Ну, мы все-таки являемся застройщиком, а не непосредственно управляющая компания, да, то есть все-таки вот, директиву, связанную с формированием тарифа, оставляем за управляющей компанией. Но при этом Светлана сказала, что она обеспечивает там, бесшовный переход от застройщика к управляющей. А, а числе, мы сами домов... заинтересованы. Ведь понимаете, дело в том, что застройщик он же имеет гарантийные обязательства в любом случае. И чем вменяемая управляющая компания которая разобралась в лифтах, в системах доступа, много в чем разобралась и умеет этим грамотно пользоваться, тем для нас, как для застройщика, большой плюс, понимаете? Нам тоже потрясения не нужны, как не нужны управляющие компании и собственникам дома. Поэтому мы, конечно, стараемся максимально, если, скажем, у нас в любом случае по закону на период времени приглашаем одну управляющую компанию, а там люди уже сами определяются, какая она должна быть, эта компания, другая, с какими-то другими особенностями, дополнениями и прочее то есть мы на стадии когда у нас сформирован проект и мы уже точно знаем какая уже система жизнеобеспечения будет на объекте мы уже в этой части стараемся подключать управляющую компанию чтобы технические специалисты управляющей компании к моменту ввода объекта в эксплуатацию уже владели всей необходимой информацией и могли максимально экспертно и эффективно общаться с собственниками жилья с жилетом офисом паркингов короче я думаю рекомендация для жителей да если они видят начинку примерно как у СОХа, значит, ориентируется на ценник 60 плюс метров квадратных. Ну, потому что чудес не бывает. Ну, будем честны. Совершенно верно. Давайте дальше пойдем. Я хочу вот что спросить. По поводу территории. То есть у вас очень много было заявлено по поводу оформления территории. Вот сейчас Светлана про беседки говорит, зеленое благоустройство там, и все такое прочее. Просто мы знаем много историй, когда значит, обещали одно, там, да, а по факту просто асфальтовое поле. Uh -huh. И ничего нету. Вот. Вы же нам можете уже что-то показать, что у вас есть на данный момент, да? То есть я думаю, мы сейчас пройдем это все посмотрим. Да, я так понимаю, здесь же еще был вопрос распределения этих территорий, да? То есть у вас здесь, там, такое небольшое пятно застройки, вам приходилось, там, договариваться с... Давайте я так скажу, да, по поводу пятна застройки, конечно, очень сложная э, история. Вообще, то есть надо понимать, что в любой э, плотной окружающей застройке сформировать земельный участок – дело очень кропотливо. И для застройщика это праздник, когда он выходит на площадку, уже строится. А до этого лет пять может заниматься значит всеми процедурами связанные с доведением земли до дома, что на ней можно начать строить и здесь, несмотря на то, что относительно там всех габаритов это не самый большой двор в мире для отдельно взятого жилого дома но самый большой точно в этой локации 100% это раз и безусловно самый комфортный две разделенные зоны, одна пониже, другая повыше одна зона у вас вот парковка я вижу, да, непосредственно ну, вот и здесь здесь я, я, я, я думаю не Почему? Там сетка, да. Я думаю, все-таки мы постарались, э, несмотря на то, что пространство вокруг дома относительно небольшое, но самое большое в этой локации, да, мы постарались максимально эффективно его задействовать, чтобы жителям дома было. У вас уже там растут деревья да. или что? А, значит, сразу же скажу про эту часть. то есть Там же внизу паркинг? Да, внизу паркинг. А как они будут расти? Там же какой-то слой земли надо насыпать. Все, это все сделано непосредственно. технологии Сегодня современные технологии позволяют делать таким образом кровлю. на Крыши которой могут расти соответствующего размера и масштабов растительность для того, чтобы. Не, я в это верю, я хочу на это посмотреть. Нет, там, там есть часть деревьев, но да, не вся. касается благоустройства, часть работ была выполнена к акту водоликс эксплуатации, часть запланирована на весну. То есть там по... Вы по этой весне будете что-то доделывать. Да. Ну, то есть красоту мы сможем, красоту двора, обещанного застройщиком. Да, ее можно будет увидеть летом, да, это там июнь, июль месяц. Когда будет уже вот все высажено, то есть ну, люди это увидят на самом деле. Но вы не отказались от этих обещаний. А дорожки? Дорожки что? А вот дорожка провалилась. Дорожка провалилась, совершенно верно. И такой момент это есть. Это мы, конечно, мы поправим. Давайте сразу. Сейчас тем более Иван. Чтобы показать, что поправить. Говорились на съемку, да, зная, что есть такой момент. Ну, во-первых, значит, объект, когда сдается в зиму, да, благоустройство, да, идет частично. В любом случае, гипотетически возникает очень часто какое-то подмывание грунтов, потому что он холодный, засыпается, вода оттаивается, идет усадка определенная. Поэтому это в рамках гарантийных обязательств. Обязательно, как только станет грунты, станет сухо, этот момент будет... Установлен. Я еще раз хочу пояснить, почему я это спрашиваю. У нас на рынке есть примеры, как говорит Паша, значит того, что застройщик обещает одно, а по факту мы получаем другое. Значит, Обещает классные дизайнерские детские площадки а ставят какое-то разноцветное говнище, от которого кровь из глаз течет. Например, извините за слово. Например, да? Значит, обещает зелень, там асфальт. Э, обещает там что-то еще, там щебенка. Значит, я уже молчу про то, что там где-то что-то провалилось, что-то вспучило, что-то там отвалилось. Но это вообще всем пофигу. Не, я уже молчу, что мопы там появляются через год мопы. после сдачи дома мопы. в каком-то Вообще появляется. Я поэтому и спросил. Но раз нас Александр пригласил и отвечает за свои слова. Мне ну, кажется, я, ну, я тебе скажу так, по мопам, ну, уже понятно. Что если, ну, как бы, вы заявляете, да, и мы потом имеем возможность прийти и это все показать, ну, дорого стоит, как бы, ну, что, респект, окей. А я сразу обратил внимание, потому что дыра, ну, как бы перед входом. А дыра здесь... дыра а, а еще? Еще? Что касается обещаний, просто хочу сказать, что мы, как застройщик, очень болезненно относимся к обещаниям, потому что действительно бывают факторы, когда мы какой-то момент времени очень сильно чего-то захотели какие-то нормативные требования или там э, организации нам запретили это сделать хотя мы очень хотели да у нас и на этом объекте есть такие элементы к сожалению У меня есть что возразить ну в смысле не то чтобы возразить а свою точку зрения да? зачастую я просто хочу сказать что э, это в основном беда вот люди которые это придумывают это в основном дело маркетингов и отделы продаж у застройщика они очень сильно хотят чтобы это все состоялось и они ведь это обещают клиентам они в глаза им смотрят с ними разговаривать но к сожалению это зачастую никого не хочу обидеть но считаю что это не совсем дальновидная политика самого застройщика который в процессе реализации проекта понимает что у него ликвидность получается иной в силу того что рост стоимости строительных материалов то другое третье и он значит принимает на себя вот такое на мой взгляд немножко безответственное решение она может быть ответственное с точки зрения сохранения бизнеса но безответственно с точки зрения того что конечного продукта который они предоставляют на рынке и да, действительно, послабление такое есть, но еще раз говорю, мы все-таки стараемся, вот уже наученный опытом, когда мы вдруг чего-то пообещали, по какой-то причине у нас не получилось, это весьма для нас болезненно, мы стараемся уже избегать таких моментов, хотя все равно в деталях и мелочах где-то что-то происходит. я свою точку зрения скажу, да. Значит, вот э, вы сейчас так все сказали обтекаемо, но я такой, наверное.. ночь но такой, может, не совсем, может быть, удобный какой-то вопрос, не знаю, как правильно. Но смотрите, э, вот я как покупатель, вот как вы застройщик, понятно, да, там, какие-то причины, там еще, но меня как покупателя это вообще не волнует. И в отделе продаж мне так все красиво рассказали. И мне такие картинки показали, умопомрачительные. И я иду, отдаю там свои деньги, беру ипотеку или еще что-то, получу эти сумасшедшие миллионы. А по факту потом, тут не получилось, там не получилось. Не считаете ли вы, что по факту это мошенничество? чистой воды. Ну, то есть, мне обещали одно, ну, простите, а как? Вам обещали Мерседес, а дали Запорожье. Сказали, слушай, извини, там нет, не срослось, понимаешь, там если, рынок да, пошел если, не туда. Ну, это же просто яркий пример. Это же касается всего, да, то есть, там, там, обещали, там, отделку такую, дали такую, там, обещали, э, значит, кирпич на фасаде, а дали мокрую штукатурку. А я разговаривал с жителями, которые купили, а вместо этого дали мокрую штукатурку. А я знаю, людей, которые, и Паша знает, который купил квартиру ради красивого фасада, а ему на штукатурку. Ну, это разве не мошенничество? Вот смотрите, э, не совсем так. В целом, вы совершенно правы, потому что человек вообще далеко по барабану. Да. Вот то он покупает, его показали, картинки он их увидел, и он хочет, чтобы было именно так. Да. Но, значит, э, обстоятельства разным образом могут формироваться. Например, если мы на стадии проектирования закладываем, допустим, такой-то клинкальный кирпич, а потом по какой-то причине что-то происходит с производителем, мы вынуждены выбрать другой, или вдруг еще что-то происходит. То есть, к сожалению, проект с момента, когда появляются красивые картинки и до завершения строительства при тебе несколько стадий доработки проектной документации. Доработчики, да. Вернее, даже более того, это происходит почти постоянно. Все время что-то, то есть нет такого, что э, застройщик может там типовой проект реализовать там, там, там, там, э, характеристики земли, грунтов, там, чего угодно. То есть огромное количество вещей, которые каждый новый дом, как новый дом в любом случае возникает, Поэтому на 100% э, соблюсти все нюансы достаточно сложно. Возможно, но сложно. Поэтому я считаю так, здесь... Э, даже я здесь посохо могу сказать, что ну, где-то процентов, наверное, на 90-94 на 94 мы все свои задачи решили. И где-то вынуждены погибли на изменение и корректировку, в связи с тем, что функционал заложен и идею сохранить, но материалы пришлось выбирать другие по целому ряду причин. Да? Есть, ну, такое, к сожалению, происходит, потому что живые люди работают, производство есть. И, и, вот, и здесь, здесь уже вопрос э, такой э, настойчивости э, застройщика, который либо готов до конца впустить профессиональную репутацию своего перестраивания клиентами, либо готов идти на какие-то определенные послания. Поэтому я бы так ожесточенно не знал застройщика, потому что не сильно отличаемся от простого физического лица, потому что мы также закупаем строительные материалы на рынке и рост цен на стройматериалы он, то есть мы вынуждены, вот, например, мы в своей части, вынуждены подстраиваться под платежеспособный спрос населения. И очень зависит там, от процента по ипотеке, от многих характеристик. Не, можно я 5 копеек добавлю? Вот. Ваше, ваше слово о том, что материал может измениться, это действительно так. Поставщик может измениться. Даже, допустим, клинкер там, может быть, не знаю, иностранного производства стал какого-нибудь российского. Но история, когда человек заменяет полностью фасад на мокрую штукатурку, это уже не про реалии рынка, это уже про решение девелопера. Да, будь что будет. История, когда вместо вообще какого-либо двора тебе ничего не дают, это тоже, будем честны, просто там у застройщика, на мой взгляд, остается выбор между тем, чтобы собрать... Вот у вас, например, вы там сняли промо да, вы за них готовы отвечать, вы там в том числе нас приглашаете, вы одна категория. А есть люди, которые как бы весь негатив схавали, но запустили в конвейер, залили бюджетами СМИ о том, какой у них классный один квартал, второй квартал универсально подходит. И будем честны, что вот этот вот негатив, который там от 100 дольщиков, по проекту, он затерялся где-то на фоне вот этих там десятка СМИ. То есть это просто, на мой взгляд, первое, вы правильно сказали, стратегическое умение просчитать все риски. Вы же тоже оцениваете риски, вы их закладываете в бизнес-модель. То есть есть команды, которые умеют считать, и в том числе и подстраиваясь под изменения спроса. Я не беру сейчас текущую ситуацию, которая сложилась, это, я думаю, никто не закладывал в бизнес-модель. Но есть команды, которые умеют там заложить какой-то резерв и так далее, там вовремя перестроиться, тендеры новые провести и так далее. А есть команды, которые говорят, да, как бы и так сойдет, не первый дом уже сдаем, не особо соблюдая свои эти. Потом в СМИ зальем бюджеты и будем, и будем дальше строить свои дома. Друзья, сейчас я пытаюсь открыть входную дверь в лифтовой холл разными вот этими ключами. То есть можно браслетом, то есть знаете, как в отелях в Турции <дет> детям вешают, ну и взрослым. То есть можно... Открыто. О, открыто. Видите? Оп. Открыли. Так, следующее. Можно ключом открыть. То есть можно в бумажнике носить. Дверь открыта. Так. Отлично. Работает. Это можно прицепить к брелку, вместо брелка вообще носить. Дверь открыта. Отлично. Тоже работает. Ну и вот такая вот, разный дизайн получается. Дверь открыта. Тоже работает. И можно еще с телефона UK. Так, это получается приложить. вот. Да, просто приложить. Вот сюда скачивается приложение повыше, повыше, повыше, <связь> что-то я не умею с телефоном обращаться, сейчас мне Светлана, о, работает, вот, с телефоном подольше получается, <связь> но, в общем, кому-то удобнее. Ну, а самое, сейчас самое интересное, значит, буду открывать дверь фейсом, вообще не надо ничего носить. Сейчас мой фейс внесут. Мы сейчас попробуем, кстати, чужим фейсом. Паша, иди сюда. Ты сейчас здесь чужой. Э, У тебя чужой фейс? Внесенный. Давай, не внесенный. Не Ну-ка, давай. А то подумай, можно что любым фейсом можно открывать. Ну-ка. Видите? Это, это, это, я блогер известный. Ты че? В общем, свой чужой. Видите, работает система. Тут, значит, Пашу не пускают, потому что здесь он чужой. А вот меня сейчас пустят. Да. О, сработало. Слушайте, ну ключом открывать проще. <смех> Давайте вы нам расскажите, какие у вас лифты. Паш, давай, помогай нам. Значит, какие лифты, хорошие, нехорошие. Вот я смотрю... Ты видишь? Э... Ты, ты видишь? Отис. Да. Э, хорошо отделаны откосы, да? То есть это мы защищаем, там, чтобы ничем не повредили. Четыре лифта, да, у нас? Они просто отделаны, сейчас Два в парковку, вот со значком парковка, два опускаются в парковку. Два лифта. Это а площадка для маломобильных, для маломобильных и для колясок с выходом во двор. А, честно говоря, такое вообще первый раз вижу. Вот ну, здесь это, типа, я сделаю, но... Ты же не... Здесь Коляски не было не не возможности пандус, пандус сделать, видимо. а, -а, -а. Да. Поэтому сделали лифт. Понятно. И, То есть я тоже с велосипедом могу, если можете, что? Да. Велосипед, коляска... То есть это не только для.. Ну, отлично. То есть мы, получается, здесь можем выход во двор, да? Да. да. Ага. Так, значит, что, идем в паркинг, посмотрим, что там. Пойдем. Начинаем. Театр начинается вешалки, раз дом в парке да. да? Давайте проходим. О! Это пороговая среда или беспороговая? Пороговая. Пороговая, да? Да. Так, в келлеры пойдем. То есть а без порогов не ну, очень. Кельнеры. Давайте в келлерную сходим тогда сначала попадаем. Паркинг там же что там. О, потолочки-то высокие. Ну это здесь высокие, высокие там, потолочки пониже, пониже да? да. Вот, то есть надо на каждый уровень паркинга заезд на Это заезд, да, получается? А паркинг еще продается. Паркинг, да. Ну, Это просто первая семья, которая уже здесь живут. А уже живут? уже да. живут, да. Первая семья это вот как раз муж, жена, вот как паркинговые выстрелили? места. Да, да, да. А это просто люди с, э, не там, с, нашего. Ну, не с нашего региона, нет. Они поставили просто машину и уехали. А, то есть прибыли уехали. Да да, да, да. Сколько стоит паркинг? что, что касается стоимости, это, да, мы это а компания, мы с смотрели, Я в прошлом сюжете смотрю, миллион сто был. Да. Еще говорили, что типа о, берите, пока, пока. Сейчас я думаю, дороже В общем, места есть. Надо брать. Ну что, погнали наверх. На видео, Ох уж эти лабиринты. Но я вам скажу, что выход из паркинга совсем не дружелюбный. А у меня есть идея. Хотите, я вам ее расскажу за деньги? Началось плавно. Но это моя работа. Давай, давай. Моя Моя работа продавать идеи. Ч ⁇ он даже не индикатор, не все, работает. Все, нету Нет, не, вот не идеи. Не все, А именно какой нажал, а то забудешь, куда едешь. А, -а, -а. А, -а, а если сломается, где детали брать? Ну ты вопросики задаешь. А если на чем ездишь, напомни... Я на питерской Тойоте, Камри. А если сломаешься, где гитару? Да так собираешь... в Питере? Нет, нет, их нет не все. просто собирают. Их, их, ну, уже не перевезут. собирают. Да, их уже не возят. У сейчас же купил себе машину, вот, все. У тебя вот, что там? У вас не та карточка, которая... Да. То есть мы застряли, да? Да. А так, вот так это... демонстрация. Вот так это работает, да? Все. Правда, да? А вот и детали кончились. Я говорю, он же должен был так же загореться, нет? 24. Да, да, да, да, да. А он не загорелся. Сейчас. Да, может быть, все нормально. Ой, Зачем вы помните? все подряд жмете? Я думала остановится. Без паники. 24. Не, а есть где-нибудь непроданные на нет, на седьмой этаж нам дали. На седьмой, на седьмой. Слушай, ум. Давайте на седьмой заедем на средних. Идем, посмотрим. Так, шестая, шестая, на седьмую трюшку. Да, да. Это грильянка же, да? Да, это спокойнее, хотя холодно, конечно. Так. Ну как, как тебе сказать? Я вот сейчас попугайчиков дома держу в клеточке. Примерно... Это как клеточка, понимаешь? Ну вот смотрите какие. Это мы на седьмом этаже. Ребята, мы на седьмом этаже. Сейчас мы вам покажем быстро квартиру, а самое главное, что мы видим в окна седьмого этажа. Итак, здесь у нас прихожая, кстати, достаточно просторная. Дальше идем. Коридор узенький. Идем дальше. Это кухня, потому что раковина, можно гарнитур поставить и даже место под стол останется. Это что, гостиная, судя по всему, да, гостиная, гостиная на два окна. Окна не в пол, конечно, и даже не по колено. Светлана нас убеждает, что это большие окна. Ну, пускай так. Нет, они высокие, не они высокие но подоконник-то заниженный сейчас в моде. У вас? Санузел. Вот в такой отделке сдаются квартиры, да? Да. Друзья, вот в да. такой отделке сдаются квартиры. Смотрим, смотрим. А штукатуренные стены залиты, стяжка на полу. Тут вор можно снять. Вот. Откосы на окнах. Ну, давайте посмотрим, что в окно. В окно. Смотрим виды. Да, но ну, не среди э, Средиземноморье, конечно. Но, кстати, можем посмотреть на двор. Вот, вот, кстати, я ребята, вижу, давайте двор посмотрим. Двор. Есть площадка для детей, кстати, прикольные качельки. Де Хорошо, что деревянные, кстати, деревянные, да, они не железные. Деревянные, да, они мечтали деревянные, мы ну с тобой проговаривали на сюжете. Вот, деревянные, это круто очень. Березки посадили. Что там еще? Еще березки. Голубой ели я пока не вижу, Новый год еще рано отмечать да, вот она. Есть мелкие и, ну, Он. Они маленькие, маленькие Вокруг нее бродичные. <свят> Хоровот возле такой водить это. <свят> Я вижу площадку под голубую еле, но голубой ели пока не вижу. Ну, в общем, друзья, вы сами все видите. Идем дальше в другие окна. И сразу же у нас рядышком дом. Там дальше другие дома. Я и посмотрел. традиционно дворы, заставленные машинами. Вот. А, в лифте это работает только карта, то есть карту-то все равно доставать придется. Карту-то все равно доставать придется. Причем. Так что Фейс не Фейс, а карту надо в руках держать я думал, ты и в лифте еще будешь фейс? Фейсом, фейсом да, что? рулить или фейсом. Нет. Я думал, в лифте нет. буду. Оказывается, либо, нет! Либо Тебе либо надо карту достать. Подожди, не выходим еще. Слушай, ну, сама установка Face ID очень ни хреново стоит, чтобы ее еще в каждом лифте поставить. Подожди, а смысл тогда face-ID, если я фейсом открыл дверь, а лифтом на лифте не могу уехать? Биса. Только один маркетинг. Face ID вы можете зайти во двор сам, то есть в калитку, первую, вот. которая. И в лифтовой пол. И в лифтовой Мне кажется, здесь 90% даже не пользуются этой херней. Не, с улицы-то удобно, чтобы там, знаешь, с варежки не снимать там да Не, ну с сумками ты и в лифт зайдешь. Нет, нет, имеется. А, ну, это да. Сумки в келле оттуда. Я не знаю, домой пойдем дальше. Ты как? Это приоритет. Да, но это пока не снято, потому что ремонт уже делают. Сумки короче, приоритет только вот в этих... А, мы ну, уже, ну, типа... То есть, видите, входная группа уже другая. Она выше, выше да? Дверь. А, дверь другая, ну, вот дверь это вот, да? Я, я бы сказал. А я даже не заметил. Ну, ну, ну она глухая была там, по-моему, да? Нет, там музенькая. была. Да-да-да. Ну, там она совсем другая была. Я бы не сказал, что... А, вот здесь отделка другая. Я вот, я вот. а, И... такое более темное. Ну, ну, да, да, блин, блин, а, вот, вот плитка, да? Ну, типа, это же безнадежно. Ну, типа, на горном Минусища. Минус сища. Куда, куда идем-то? Квартира 24 этаж. На, на лестницу идем, да? Ну, на лестницу. Вот тут смотри, 20 этаж уже можно чё, чё, чё, кого посмотреть. Вот, другое дело. 20 этаж, друзья, приоритет имеются все совершенно другие виды. Наслаждаемся. Там парк. СПКИО. Идем в приоритетную квартиру, Priority, Socha Priority. Это тот этаж, где типа самые крутые квартиры. С большими окнами, высокими потолками и премиальными планировками. О, уже отделочка, отделочка. Но прихожая по размеру такая же, как в обыкновенной квартире. Вот. Так на посмотреть не помню Они... ну что вот большие окна это рихау да риха yeah. ну что совсем другое дело и вид есть и свет есть вот так что ребята все на верхние этажи все и в принципе можно оставить open space все вот так вот все и ту тусить Это самый последний этаж? видишь, да. решение. Вот оно что. Вот там. Смотри. Все ближе к природе. Ближе... К... Зенитное окно. Да. Зенитное окно на лоджии. Да. Если голуби облибуют... Они же скатную специальность сделали. Нет здесь. Да, ну это прикольно, да. Это классно. Вот это тоже надо Эту все смотреть. Часть эти вот отдельные паркинг тоже тоже. Ну а да. А это голубая елка, я просто не покрасили еще. Больше похоже на курительницу. Курилка. Курилка, да. здесь у вас в что-то поозеленять, да, наверное? Нет? Здесь все поозеленяется, что все будет добавляться весной. То есть не стали ничего садить? Ну, что-то вот посадили, да, что-то. Ну, не что зашло, птичный. Здесь, здесь, наверное, по осень, ну то есть рассада готова на подоконниках ну, сидит да, да. по весне, шители, высадите, шители. да? Ну вот смотри, ну елочка, ну голубая же, ну смотри, хороводик, давай хороводик поводим. Паша, я, конечно, знал, что ты дальтоник. Но не до такой же степени. А, и вот это выходка Ну что, и... вот двор. Тротуарная плитка лежит. Под снегом, видимо, мульча, да? Кара, то есть. Ель, не Тут композиция. Воды водить нельзя еще. Вот, собственно, вход в жилой комплекс со двора. Тебе маргариту принести? Да, да, да, давай, давай, эфир про, про давай, да, самое, самое. Самое время. Надо будет, да. надо будочку только музыка, чтобы за ну, да. Чтобы как уже, да NBA NBA. Да, да. Да, конечно. NBA. NBA. NBA. А тоже по смотри кла О, привет, а как Смотри, классные штуки там вот как для детей, для детей. Как это особенно называешь? Чтобы отвлечь их внимание от проблем насущных, Томатория? можно да. им. Смотри, вот это классная идея. Это то, что осталось от неиспользованного ремонта. Там звонки всякие. И вот. соседних подъездов. Домофоны, у кого-то лишние выключатели. Вот все использовали развивать детям мелкую моторик. Очень удобно. Вот все-таки что-то с готовой корневой системой завезли, как ты противник, эти паркинги. Смотри. Елочки. Опа. Обратите внимание нету молоточка, молоточка. А -а -а. А -а -а. вот все обращают типа а ну, чё фасад есть крыша не течет она а это как-то забивает а это важно между прочим а -а -а -а. ну-ка слезь оттуда немедленно Упадешь! Придешься. Упадешь! Ножку подвернешь! Ну, ну, там нет, розетки? Розетки. розетки, прикинь, вот Нету, вот Ну, там-то нет, есть розетки? розетки. Да, розетки. Этот, Можно телефон заряжать или компьютер. А интернет тоже будет розеткой. Сразу со шнуром Вай вышел. Wi-Fi будет? Прекрасно. Да, все, я думаю, что. Колясочную покажите нам. Коля... Колясочную. Куда коляски велосипеды ставить? Так вот. Нет, там. Давайте там Вообще-то нет. Нормально. Mm. Нормально? Ну как бы. А, в ЖК Женеве в такого же объема и дом примерно похожий. Точечная застройка, тоже высокая свечка, там все завалено с горкой. ну, как бы вы сейчас говорите про то, что мне кажется, безусловно, сейчас в каждом. Безусловно, можно и больше. Я, да. кстати, сталкивался. Ну хорошо, что есть. Я стал хорошо, что есть. мнением, что типа несмотря на то, что. Я не буду там коляску ставить. Кто-то ставит, кто-то не ставит. Вещи. Ну, там, велосипед, ребенка, велосипед, да, велосипед. Коляска прогулочная, которая не для малышей, а вот которая просто раскладывается. Там вот там какие-то, такие, да, актуально. Да, да, актуально нет, а вот, Ну, когда ну, да, ты, типа, снимаешь его да, Нет, большую коляску смысла оставлять нет, потому что ты прямо в ней до квартиры докатываешь ребенка. Конечно, ты же на руках ходишь. Я доверяю, что не опыт. Александр, спасибо большое за интервью. Еще раз мы очень рады, что вы согласились. Точнее, не то, чтобы согласились, а сами <соединяющие> инициировали. Да и в общем на все, пожалуй, такие вопросы ответили. Сколько мы не старались, значит, уколоть. уколоть, но достойно вы все ответили. Все спасибо. спасибо. Старая, О, ладно. Тоже спасибо. Любовь, таких открытых к обратной связи застройщиков. Застройщики, берите пример с Александра и зовите нас на интервью.